Ладно, ребята, сегодня я предлагаю нам всем, то есть и вам, и мне, кое в чем признаться. Давайте начнем с вас. Признайтесь, что вам нравится смотреть, как я все время еду по одной и той же улице. Вообще плевать, что это одна и та же улица. Какая нафиг разница? Потому что, ну камон. Даже я имею привычку пересматривать вот такие свои записи. Потому что они божественны. Это просто совершенство. Нет ничего прекраснее, чем езда промеж этих сраных коробок. Вот просто скажите что-то. Да. Вот. И затем я вам открою свой секрет Мне нравится кататься по этой одной и той же улице Мне не надоело вообще И, собственно говоря, вот сейчас я сюда приехал Не для чего, специально, вот просто чтобы ее проехать какой-либо практической цели понимаете просто приехать и покататься на любимую улицу вот прям выехал из дома специально сюда вот и мало того я здесь каждый день могу кататься и каждый день снимать и мне даже не очень стыдно это выкладывать каждый день вот. И давайте уже просто, как договоримся, что все эти творческие изыскания, поиски форматов, это все фигня и совершенство. Вот оно давно найденное, оно вот здесь. Вот. Вы же понимаете, тогда жизнь становится намного ярче и намного проще. А. У меня тогда сможет появиться какой-то продакшн-график. А вот, например, сейчас могу развернуться, поехать обратно, а потом снова записать, и так пять раз. И за час я вам наделаю ежедневного контента на целую неделю. Удобно же, не правда ли? Вот. то вот эти вот блин эксперименты, какие-то хотлайны, мероприятия, еще что-то. Нафиг все это нужно. Блин, где передачи пониже?